Так, наконец-то я пришел до своего дома. Интересно, что там творится сейчас в доме? Надеюсь, это существо все еще сидит там. Так, ну ты все еще здесь, да. Все, пытаешься выломать дверь. Думаешь, это стоит того? Ой, блядь. Зачем я вообще тебя запихнул сюда? Чтобы ты ломала мою дверь, что ли? Ладно, надо залезть наверх. Ах, да. Что ж. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Страйкич, и это вновь Крепипастовые приключения в Майнкрафте. И эта хрень меня уже достала. На какую ночь уже стучится в моем доме? Я нормально поспать не могу, ну серьезно. Что ж, и сегодня у нас с вами будет новая крипипаста. То есть, учитывая то, что у нас создан ноутбук для того, чтобы крафтить разных страшных существ, сегодня мы с вами будем крафтить новое существо. Пока что я не знаю, кто это будет, но надеюсь, кто-нибудь потише этой дамы. Потому что она стучится и просто пытается выломать дверь. Зачем? Непонятно. Так, у меня уже имеется вот столько бумажек. Я даже не знаю, возможно, сегодня будет даже двое монстров. Блин, я, я не могу сосредоточиться, говорить из-за того, что нас стучит постоянно. Эй, Вася. Так, давайте закинем бумагу и посмотрим, что за существо у нас новое появится. Наконец-таки Крепипаста начинает проявлять себя, как я это сказал в прошлой серии. Так, и кто же у нас? З. The... Страйдер. Страйдер, страйдер. А, в принципе, я понимаю, кто это. По-моему, это длинное стрёмное существо. Так, ну... Так, пройди обратно, будь добра. Так, пожалуйста. Ох, ё-моё. Здравствуй. Это страйдер. Длинноногое чмо. Понятно. Хватит ломать мою дверь, слышишь? Иди отсюда. Стоп, а ты тоже безобидный? Ребята, что с вами случилось? Я думал, вы меня жрать будете Интересно Ну, страйдер это такая длинная хрень Я, я понял Блин, ну прикольно выглядишь Он мне чем-то рейка напоминает Да уж Можно даже скриночек сделать Может быть для превьюшки, не знаю Э, выйдет с двери Я из нее не смогу выйти Давай, иди отсюда Все. Теперь у меня есть два друга, которые сидят в клетке. Какой же я добрый. Слушайте. Блин, ну на самом деле я думал, то, что будет что-то страшное. Ну, как бы... Страйдер. Ну и страйдер. Я, если бы он хотя бы нападал на меня, я бы обосрался дома. А так, шумящая соседка и спокойный страйдер. Я не знаю даже... Может вам какие-то имена дать? Не знаю, а то как-то... Как-то ну, как неправильно, наверное, заследить вас в клетку и даже не дать имена. Ну, я не знаю, как даже тебя назвать. Э -э ну, пусть... Хорошо, ты будешь палой, а ты будешь... Э -э вообще, я почему бы тебя назвал? Ты стучишь уже которую ночь. Ладно, хорошо. Как вы видите, эти два существа дружелюбны. То есть они не трогают меня, когда я к ним зашел в комнату. Интересно, однако. Я не знаю, с чем это связано. Всегда ли они так были? Ну, просто я помню, что в один момент мне вот этот черный точно хотел, ой, извини, шпала, мне шпала хотел дать немного в лицо, как бы да. Что ж, второй мост-монстр из криптипасты разведан. е мо может, хватит стучать, а скажи мне, пожалуйста, можешь хватит? Красивая ночка И не поспишь нифига Хорошо Давайте тогда, наверное, следующего монстра Потому что, ну, как бы Я думал, что то будет прям Экшен, будет какой-то экшен А мне дадут люлей, но нет Два дружелюбных существа Один из которых просто стучит бесконечно на мою дверь Давайте посмотрим, кто будет следующий Из крипипаста у нас Вон, уже, кстати, рассвет наступает Это... Это хорошо, наверное Кстати, надо будет заполнять скоро эти сундуки Потому что рано или поздно тот сундук наполнится Так, и что же у нас? Рейк! А вот этот персонаж уже прям интересен Он прям готов дать пиздюлей он довольно-таки опасен Я думаю, если я его пущу сюда, то... Я, кстати, даже не знаю, что будет, если я пущу Рейка к вам Давайте проверим, ребят. Так, выйди обратно. О. А, в смысле, блядь? А, как не понял. А в смысле? Понимаю. Поня... Он, он через клетку мою выбрался. Что делать мне с ним? Он меня с двух ударов мочит. Так, это хреново. Так, об этом что-то я и не подумал вовсе. Как я спускаться-то буду теперь? Ах ты, падла. Как мне его запалить? Я надеюсь, у тебя хп хотя бы не так много. Давайте а жду. На. Бля. А что мне с ним делать? Он у меня на, на первом этаже. Хорошо, что он на лестницу лестницу залазить не может. А то было бы вообще не очень. Ах ты, я он слишком резкий, слишком быстрый. Он меня с двух ударов вообще мочит. Что за параша? Хорошо, я так ничего не сделаю. Придется мне сломать стекло, потому что Рейг не впускает меня из моего же дома. Давай, вали отсюда, мудила Давай, завалю тебя Я хочу завалить этого ублюдка О, да, это за все тебе, падла Сдох Сырая свинина? Даже мод говорит о том, что ты свинина, ты меня понял? Вот падла, Просто взял и выбрался сквозь клетку ну, хотя бы теперь я знаю, что его точно не стоит сюда ставить, потому что он слишком резкий и сразу выбежит. Ох, блин. Ну, с тобой, конечно, я получился немного времени. Так, хорошо, из него выпала сырая свинина. Почему сырая свинина, не понятно. Так, давай это сюда. Ну, сырая свинина пусть здесь лежит. Еще раз два хлама. Так, ну что ж, Рейка мы заценили, он дал мне пиздюлей, что, собственно, я и хотел, да? Сегодня, сегодня, сегодня, сегодня, да и ничего. Я не знаю, я сломался опять. Так, ну у меня еще 12 бумажек есть, так что мы можем еще даже для теста вз взять существо. Может быть, что-то новое появится. Итак, ну у нас будет разбитое окно, вообще красивый вид. Зато, знаете, такой ветерочек дует прям. Прекрасно приятно. Так, давайте посмотрим, что на этот раз мне выпадет. И... А, я так понимаю, безглазый Джек. Интересно. Как поведет себя безглазый Джек с э, ребятами? В... Чего? В смысле? уже интересно было так я приготовлю меч сразу я в рот шатал вас привет как дела джек ну посмотри на меня ну как жизнь твоя ну что ты такой молчаливый а? давай иди ко мне ну что сказать у нас теперь два шумных соседа один из которых хочет меня убить другая которая нет и вообще самый тихий из них это шпала так. Точно, нет! шпала слишком оскорбительно. Давайте я тебя буду звать Фред. Отлично. Все, это, это официально Фред. Скридворд? Ладно, интересно. Здесь есть Скридворд. Так, ну тут уже проблематично с ним будет, потому что здесь безглазый Джек. Так, ну давайте просто завалим его. На! Блин, правда я чуть не сгорел. Давай, зайди обратно. Ты не должна выбраться. Ш что это за холодильник? Ш Классная крипипаста. Просто какой-то кусок э, текстур появился и все. Что ж... Э ну, осталось у нас теперь два соседа, ну, ничего страшного, Джек и так был лидером. Ну, а сейчас, я думаю, я отправлюсь... Сначала убью скелета, а потом отправлюсь на Железный Каньон. Не понял. А вот это сейчас новость, а что это было? Так, а почему я тебя ударить не могу? Так, это уже интересно. Что со мной? Никаких эффектов нет, а я не могу. Ну-ка, подожди. Не, это какой-то баг. Я этого скелета просто ударить не мог. Ну хорошо, давайте пойдем на Железный каньон. Возможно, там еще что-нибудь осталось. Да, там было железо. Мне как раз-таки нужно железо. Думаю, в следующей серии мы уже точно скрафтим машину. А сегодня я буду как раз-таки просто добывать ресурсы для нее. Так, вот он, Железный каньон. Я тут уже, кстати, пару серий не был. Я, ну, конечно, я точно не вспомню, сколько именно. Ну, в общем, давненько меня здесь не было. Так, где-то здесь должен, должно было быть железо, я точно помню. А, вон он. Окей. Так, давай побежим. Было бы, конечно, интересно, если бы я сейчас просто взял и умер Так, ну хорошо, давай добудем железо Начнем добывать Так, ну здесь его, в принципе, нормальное количество В шахте говноидов, конечно Было их немало На самом деле, я еще не придумал им название, название который... Там, где меня криперы поубивали а, ну, кстати, можно назвать шахты криперов. Просто, не знаю, у меня сегодня создание, наз... создание названий просто идеальное. То я нифига не могу придумать, то у меня только и лезут эти идеи. Что ж, давайте тогда звать то место шахта криперов. Потому что меня реально... На каждом шагу там криперы насиловали. Ну, а Железный каньон, я думаю, кто помнит, тот помнит, из-за чего я его так назвал. Думаю, побежим мы с вами шахту криперов, потому что там дофигища ресурсов, и еще много чего я там не исследовал, собственно, из-за того, что меня там постоянно ту криперы, то еще какая-то срань била. Так, наконец-таки, наконец-то я вышел из этой шахты. О, в жопу эту шахту криперов, серьезно. Пусть там и остаются, пусть там и живут. Ну их нафиг Не понял Так, а вот это уже не весело А где она? Я же ее не убивал, я точно помню Я же не, не убивал ее, Фред, да? Она просто исчезла Ты что, на втором этаже у меня? Она просто пропала, серьезно? Ну и думаю, то, что на этом мы пока что с вами остановимся. С вами был Страйкич, если вам понравилось это видео, то можете поставить лайк, если же нет, то дизлайк, также можете подписаться на мой канал. Тем самым я увижу, что то, что я делаю и вправду интересно, и это стоит продолжать. Не забывайте также писать комментарии, что... потому что их читать довольно-таки мне приятно, и она дает до... дополнительную мотивацию к тому, чтобы я снимал каждый день. Ну, это я образно, конечно, говорю. В общем, всем удачи и всем пока!